В этом видео вы узнаете, как купить стейблкоин USDT на платформе BestChange и как обменять его на BTC. Для начала откройте платформу coinsbit.io и войдите в свой аккаунт. Вы можете узнать, как зарегистрироваться на бирже в нашем видео «Регистрация и верификация». В верхнем углу экрана откройте подраздел «Balance» раздела «Wallet». К примеру, введите в окне для поиска USDT и нажмите на кнопку «Депозит». Далее выберите метод оплаты, к примеру, TRC20, и скопируйте адрес кошелька, который появится на вашем экране. Чтобы пополнить кошелек, нам нужно обменять фиатные деньги на цифровые. Мы рекомендуем использовать платформу BestChange. Давайте перейдем на сайт bestchange.com. Выберите метод платежа и валюту, которую вы хотите использовать для покупки USDT, в левой колонке. Пожалуйста, обратите внимание, что вы можете выбрать любой метод платежа, который будет вам удобен, независимо от вашего места проживания. Для примера давайте выберем Visa и MasterCard. В правой колонке нужно выбрать актив, который мы хотим купить – USDT, TRC-20. После этого на правой стороне страницы появится список подходящих платформ обмена – где вы можете провести эту операцию. По умолчанию сайты с лучшими рейтингами показываются на вершине списка. Пожалуйста, обратите внимание, что колонка «GIF» показывает минимальный размер транзакции этого типа на указанном сайте. Для примера выберем обменник с самым прибыльным курсом. Введите объем средств, на которые вы хотите пополнить кошелек, и введите информацию о вашей карте. Вставьте адрес USDT кошелька, который вы скопировали ранее. Введите адрес электронной почты и телефонный номер, примите пользовательское соглашение и нажмите на кнопку «Exchange». Чтобы завершить покупку, вам понадобится код, который вы получили в письме от обменника. Скопируйте код из письма, вставьте его в нужное поле на сайте и нажмите на «Confirm Code». Прочтите условия еще раз и нажмите на «Make a payment». Введите номер карты и подтвердите действие. Транзакция успешно завершена. Теперь мы можем вернуться в подраздел «Баланс». Чтобы купить BTC, вам нужно перевести средства на ваш торговый баланс. Чтобы сделать это, нажмите на оранжевые стрелки рядом с названием интересующей вас валюты. Введите объем и нажмите на кнопку «Трансфер». В разделе Trade откройте вкладку Classic Trade. Так как USDT – это стейбл коин, вам понадобится выбрать подраздел Stable. В открывшемся окне выберите USDT, а в окне поиска – BTC. В окне Buy BTC выберите количество монет, которые вы хотите приобрести, и цену, которую вы готовы заплатить. Нажмите на кнопку Buy. Ваш ордер был размещен. Как только рыночная цена совпадет с указанной вами, ваш ордер будет исполнен и вы станете владельцем BTC. Когда ордер будет успешно выполнен, он появится в окне Order History.